Когда углекислый газ соединяется с водой, энергия освобождается, так как создается новый химический элемент и карбонат. Или просто карбонат. Не знаем, что такое карбонат. Карбонат это обычная почва. Вот. вот такая почва падает именно во время грозы.